Всем здрасте, дамы и господа! С вами я, Типок. И сегодня мы проходим в Сирио Сэм 2. Сейчас, подойдите. Секундочку. Так, все нормально. Так, а... Я уже немного подзабыл, на чем мы тут остановились. Да, на том что у меня появилась куча оружия. Давайте подходить, черт. А, не, иди, твою жопу. Откуда? кол okay. кстати недавно когда я был в питере играл в сиос в а жёстко каё кажется мне за вот такой занесённый на цензу да, понимаете, ну короче не И вот из-за этой.. Так где это падало? И вот из-за этих падал придется ограничить. А, э, поставить рейтинг другой, иди. Так опять? Косы. Репортацию. Репортацию. Репортацию. Я вообще с Да мне вообще. А что персонаж умеете ну, видишь, какого стоит. Их там другую Эй, ты любишь? as новенькая лучший способ заявить о себе жахнуть погромче ну что суки привет Да. если совсем честно то да а стоп я в другую сторону И.. айти у меня в какую сторону а все. у меня тусовка завчатка Припасов внизу куда мини-скорберт. Ой, Мини бедняж! А дай я пушку чева. Как возьму, же реально. тебя расплющило? Задная говец. Резня! Так, кто свершил? Видел тут. Давайте попробуем вот этого. Главный бой. Это был где? Куда-то от меня показал, смотри. О, окей, так. И хилки. Куда за это сосед? Yes, what? Чё? Да фиг! Чё у вас тут так... давай подходи не бойся. не бойся ну что теперь скажешь вот именно чуть сказал. все сюда Такой звук. Позову перезавезу А то я знаю такие места, зайду и меня встретят 15 человек. Ну, ладно, не ладно, ничего. А, oh, по Батон, почему? Да ты... Очень сильный пистолет, но Спасибо. Дорогого а ты дома не забыл? Забыл, похоже. Вот так. <таспорта> <таспорта> ой, нет, ой, сука, не надо. Да, блядь. Ой, извините, за Я боюсь. А это под... стопай, я даже их не вижу. Эм. А. Yeah. Синий есть еще. Так. Внизу только одну. А две. Внизу пока только две. Посык своей бойцы двух. только две. Ну ладно. У меня даже, у меня чисто все. Эээ! Эээ! Стопай, стопай. это зайдет а Сезон охоты на куриц. И на уху. Еще По-моему, тогда за немного попозднее, чем должно было быть. Я хочу взять патроны, дайте мне взять патроны. Нет. Я успею. Да, Что-то. Блин. А типа его надо... Убить, Нам то, двоим да? в этом городе будет тесновато. как ты там... Я не понимаю, как его сказать, а как его найти. Мост так Сколько ракет надо использовать? По-моему, этот бой будет бесконечным, просто я не знаю, как будет. Это... чисто физически даже не понимаю, куда его мечтать. 交涉，并。 заканчивается. Вот это. Да нет! дом труба шатал козел с это было свин это стоун На тут связи. тут был военный корабль ушел собака давят все сильнее а то я сам не вижу извини просто мысли вслух ученые расшифровали карту судя по всему под пирамидой Хеопса есть другие постройки сириуса пирамиду называют гробница над гробницей а тайные храмы прикольно да, и нужно... вот что странно там вообще нет входа просто пузырь такой на карте есть еще подпись сфинкс это ключ пойди пойми но я бы сказал что ключ это сфинкс я извиняюсь пойду взорву одну каменную кошку Сэм, ученые почти уверены что мы найдем решение Передаем, что я уже нашел. Сэм, нельзя так просто взорвать бесценный памятник. Все расходы за мой счет. Сэм, это безумие, не смей А нам машины дадут? Нет. Че, ей использовать? Ну блин. Убить 70 из 342 чего? А как? Сэм, ты уже у Сфинкса? Практически. Как ваши успехи? Так себе, разгадки пока что нет, но мы перевели одну строку. И что там? Там сказано, у настоящей загадки Сфинкса много вопросов, один ответ. Не то, чтобы дохрена. Это все, что у нас есть. Рад за вас. а как я свинкоса-то взрывать -то буду? <толкнул> Почему целая армия военна? Можно сказать, ...большую армию... один чел... ...с автоматом что, я Я как наверное, всех всех Почему их так много? Спасибо. Uh возник какой пропуск я нашел какой то пропуск да вука! Тебе свободен? Мне кажется, скоростнее, чем... Э... Я сколько что всех купил. Я почти столько, что всех купил. Ненави... еще где-то. А куда мне чита? А. Фу. Я уже чувствую. Что Я уже чувствую. Сосмейтесь. С... С... С... Как же ей это? Я с вас как ты сам Сорок восемь хп. Ну нет, ну опять О, мадоника. Так, у меня фул картеч, да? Да. Вот тут можно пойти, может тут ч-то, -то, что -то я зайду. Это Думстай. Дума напоминает немножко. Скажите, Чеза. Это... это... Я уже немного устаю. Окей, от... Квин. Okay, Я у Сфинкса. Порадуй меня чем-нибудь. Подожди. Мы почти разгадали загадку. Почти не прокатит. Я перехожу к плану Б. Приди в себя. Это же один из древнейших памятников на Земле. Окей, тогда взорву его. Очень нежно, а? Хочешь испортить всю нашу работу? Ладно, играйтесь с загадками. А я поищу динамит. Две закрыта, ну.. Сойдет? Нет, это за ключ не сойдет. Стоп, не. А, стоп, сфинкса взрывать! Подойди, а взрывать сфинкса? Сфинкса, да. Этого на хлопушку не хватит. Это вот я, заминирую заранее Вот это сейчас с этих сторон надо, получается, да? Лучше перед чем нет. Добавлю еще. Котые парни не смотрят на, на... на взрыв. Квин, mm -hmm. что у вас там с загадкой? План Б уже готов. Еще несколько минут. Не спеши. Итак, план Б. Связка динамита 400 баксов. Взорвать древнейший памятник человечества бесценно! Замолчи. спасибо за просмотр. Иногда всем... лучше жевать, чем... Пока. Удачи а, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто сейчас кусает, приятного аппетита, конечно, это я уже поздно говорю. Ну, всем пока.